здравствуйте дорогие друзья мы сегодня будем говорить на тему о том как правильно горевать страдать грустить очень многие люди делают это неправильно и я подготовила специальный эфир подготовила ответы на ваши вопросы но как обычно сначала я рассказываю теоретическую часть я дам упражнения сегодня это будет не одно упражнение несколько и потом буду отвечать на ваши вопросы Безусловно, тема к этому эфиру навеяна именно тем, что ко мне часто обращаются люди и спрашивают «Аня, что делать?» «Как переживать э, чувства, переживания, которые приносят неприятные эмоции?» и э, «Как справляться с горем?» и так далее. И в каждой из этих формулировок, сразу о чем я хочу сказать, зашито насилие в первую очередь к самому себе. Потому что так исторически сложилось, что воспитание сводится к тому, к определенным стереотипам. И именно поэтому большинство людей не умеют справляться со своими переживаниями, со своими эмоциями, начиная от радости и удовольствия, казалось бы, да, положительные эмоции, которые... Ну, это нормально испытывать, переживать, да, и заканчивая, естественно, разными видами страданий. И если с радостью еще дела обстоят более не менее ровно, хотя тоже многие люди не умеют переживать по-настоящему радость, то если говорить об отрицательных эмоциях, то человек делает все для того, чтобы их заглушить, для того, чтобы их не показывать, отодвинуть а на э, дальний план. Каждый стремится в этом случае сделать все, чтобы не чувствовать грусти, горя, волнения, страдания и э, так далее. И какой у нас самый распространенный и для многих любимый способ заглушения эмоций таким самым легким привычным способом: сигареты, алкоголь, наркотики, еда, трудоголизм для очень многих, для кого-то спорт. Сейчас игромания очень распространена вообще просто игр. И игры и так далее. То есть человек стремится свои настоящие чувства, настоящие переживания заглушить более какими-то сильными раздражителями. При этом, естественно, что причина никуда не исчезает, просто эмоция притупляется. И давайте начнем с того, что будем разбираться для чего нам вот эта вот отрицательная эмоция? Вся наша жизнь имеет глобальный смысл, понятное дело, да, и этот смысл, особенный смысл в развитии. И, соответственно, эмоции положительные и отрицательные, они нам что-то несут, они несут какой-то смысл, они нам показывают, что можно со своей жизнью сделать, каким образом можно развиться. Они несут в себе в любом случае ресурсное состояние. И если нам от чего-то больно, то это значит, что подсознание нам просто что-то подсказывает. И если эту боль заглушать, то что мы получаем? Мы получаем то, что эта боль локализуется каким-то образом в нашем теле. То есть я отношусь к тем психологам, которые считают, что любые болезни, любое заболевание несет в себе в первую очередь психосоматический характер. Безусловно, есть и другие факторы, но психосоматика в моем представлении играет все равно первопричину, первую роль. Итак, давайте вспомним свое детство, как нас... Учили переживать наши эмоции родители, воспитатели, общество. Какие замечания мы слышали, да? учили ли нас переживать свои эмоции? Не бегай, не прыгай, не кричи, не плачь, не смейся так громко, сядь спокойно, руки держи на столе, убери руки, вытри слезы. И так далее и тому подобное. То есть вместо того, чтобы ребенка учить проживать эмоции, как, как следует, да, с самого детства, не только ребенка, но и взрослых тоже порой приходится учить переживать свои эмоции, окружающие нас взрослые учили наши эмоции подавлять. Причем как и радостные, так и горькие, соответственно. А на самом деле, если эмоции не сопротивляться, если научиться проживать ее до конца, то она в этот момент становится ресурсом, то есть вещью, которая помогает нам э, проживать какие-либо ситуации. Есть одна поговорка, которую вы наверняка знаете. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Она верна только отчасти. Кого-то... Это действительно делает сильнее, а кого-то это на самом деле убивает, к сожалению. То есть если не научиться правильно э, проживать такие вещи, то э, можно очень сильно пострадать, не пережив эмоцию или пережив ее неправильно. Там дальше будут вопросы по поводу того, как узнать, что ты правильно ее пережил. Я обязательно об этом отвечу. То есть есть люди, которые просто отодвигают свои неприятные эмоции где-то на задворке подсознания, а есть люди, которые просто уходят в депрессивные состояния. Я подчеркну: не в депрессию, а в депрессивные состояния. Потому что депрессия это болезнь, которую отдельно надо учить лечить. А депрессивное состояние это состояние, похожее на депрессию, с которым можно работать. Итак, мы подходим с вами к упражнениям. Что с этим делать? Есть несколько способов. Я расскажу вам некоторые из них. Здорово будет, отлично будет, если вы сможете применить все эти способы. Ну, если вы сможете сделать хоть что-то, то вы уже в любом случае получите результат. Я напомню основной принцип работы нашей студии и вообще работы со мной. Плохо сделанное задание, криво, коса вместо часа в течение пяти минут лучше, чем вообще не сделано или там идеально продуманное и подготовленное. То есть не нужно ждать особого случая для того, чтобы начать применять то, что я вам даю. Попробуйте прямо сейчас, если для вас это актуально. Смотрите, эти упражнения, конечно же, хороши тогда, когда переживание в острой стадии. Но бывает тогда, когда вас возвращает ситуацию из прошлого, и когда вроде бы чувства притупились, тем не менее, бывает, когда опять воспоминания нахлынули, возвращаются эти эмоции, вот тогда это тоже, эти упражнения тоже можно делать. Самое эффективное, одно из моих самых любимых, и я считаю вообще важных, это погружение в эмоцию на 48 часов. А, то есть, если на вас нахлынуло переживать, еще раз, вот начну с, с теории, да, еще раз вернусь к теорию. Если просто заглушать, вот уход от этого переживания, если заглушать, стараться уйти от переживания, вот это вот желание перестать испытывать отрицательные эмоции, вот оно влечет к тому, что эти эмоции заглушаются, отодвигаются куда-то на задний план, и потом могут вылиться в психосоматические реакции. Необходимо делать все с точностью до наоборот, то есть достать эту эмоцию и пережить ее максимально правдиво и максимально полно. То есть если вы испытываете э, грусть, значит вот возьмите ее, гипертрофируйте эту грусть до максимального размера и полностью погрузитесь в нее. Еще раз напомню, классно это делать на протяжении 48 часов. Но сразу говорю, что не каждый человек способен 48 часов погрузиться целиком и полностью в эмоцию. Обычно она проживается, чаще всего она проживается в течение, ну, там, условно, 24 часов. То есть после того, как вы ляжете спать, вот Качественно погрустить, ложитесь спать, утром просыпайтесь, даже не можете вспомнить, какое у вас было состояние. Мои коллеги не дадут соврать, они сейчас сидят и смотрят на меня, Ирина, Ольга. И они не дадут соврать. бывают такие конечно же я живая, я точно также испытываю самые разные эмоции. И я говорю, вот у меня сегодня день грусти и я значит грущу по полной программе и говорю завтра завтра, завтра будет все хорошо. Почему? Это важно, да, качественно и по-настоящему проживать эмоции. И я уже точно знаю, у меня точно больше 24 часов это состояние не длится. Но э, есть люди, которым, у которых позднее зажигание да, или там, долгое проживание, но больше 48 часов точно эмоцию уже будет проживать ну, крайне сложно. Сейчас расскажу механизм, бывают повторы, в общем, позже об этом поговорим. Итак, что делаем? Не сопротивляемся эмоции, а погружаемся в нее как можно плотнее. Гипертрофируем эту эмоцию, расширяем ее и страдаем. Что важно? не употреблять алкоголь в это время, не смотреть телевизор, там, не нужно смотреть комедии, там, читать что-то радостное, не нужно этого делать. Не нужно лезть в Фейсбук, читать новости, а нужно полностью посвятить свое состояние тому, что грустить. Если нужно плакать, плачьте как можно более качественно. То есть, вот входите в это состояние изо всех сил. Задача дойти до самого пикового проживания этого состояния. И вы увидите, что после качественного проживания организм сам мобилизируется и выводит вас уже на волну нормального состояния. Во время сна всегда происходит перестройка Новых нейронных связей, образование новых нейронных связей во время сна происходит, и когда вы просыпаетесь, то у вас уже состояние будет другое, организм сам себя поднял и вылечил. Еще раз повторюсь, важно не употреблять вещества, изменяющие сознание. Таблетки, алкоголь, наркотики. Не отвлекаться на жизненные события. Если вы выбрали себе грустить, то грустите, пожалуйста. При сильных потрясениях, при сильном горе эти состояния могут возвращаться. Как только возвращаются, опять делайте что? искренне и глубоко это переживайте, и тогда нормальные состояния будут все длиннее, удлиняться будут, и э, состояние вот этого болезненного проживания горя, они будут все реже появляться. Если говорить о м, таком очень сильном горе, особенно -то при потере близких, то, конечно же, тут э, мало прожить вот эти вот эмоции как таковые да потому что прожив эмоции сама ситуация тоже к сожалению никак не изменится эти вещи сразу оговорюсь необходимо прорабатывать с психологом с психотерапевтом в индивидуальных консультациях потому что еще накладывается множество других вещей это и чувство вины возможно и чувство страха и так далее и так далее то есть там еще много других вещей кроме кроме переживания самого горя как такового. Мы сейчас говорим только о том, как правильно проживать эту эмоцию, для того, чтобы это не выливалось в психосоматическую болезнь. Избавиться от этого чувства горя, конечно же, если оно есть, то это не рецепт. Следующий, следующий способ проживания своих эмоций – прокричать ваши чувства в течение трех минут, причем с каждым с каждым разом усиливать вот этот вот крик до максимума. Прямо засекли три минуты и начинайте кричать. Например, вы испытываете боль, там где-то в груди, в сердце вы испытываете боль, значит, так и кричите: Мне больно, Начинаете, можно начинать со спокойного, со спокойной интонации и потом все усиливать. Мне больно! Мне больно! И так далее и тому подобное. Я не буду кричать, потому что, чтобы микрофон не пострадал. Значит, прокричите эту боль конечно же, либо нужно предупредить своих домашних, что вы будете кричать. Да? Не всегда это э, можно, возможно, сделать в условиях городской среды, если у вас есть возможность выйти где-то в лес, покричать или там, на побережье. Очень помогает, очень классно и тоже очень хорошо срабатывает. И еще одно упражнение это прописать свои переживания как можно более подробно. Определите для себя определенное время, например, час выберите для себя, для того, чтобы поработать. Возьмите лист бумаги, ручку и садитесь и пишите максимально подробно, что вы чувствуете. Опишите вот этому вашему переживанию, дайте этому вашему переживанию максимальное описание. Форма, цвет, размер... Вес, расположение в теле, как оно на вас влияет и так далее, и так далее. То есть вот возьмите, я чувствую вот это, вот это, вот это, вот это. Все, что вы чувствуете, максимально подробно опишите на листке. Следующий этап – это нарисовать то, что вы чувствуете на белом листе бумаги карандашами. Не ручкой, не фломастерами. Можно красками, значит... Карандаши, либо краски рисовать на бумаге. Подумайте о том, что это состояние хочет вам сообщить, что оно от вас хочет, от чего, возможно, уберегает. Если ему э, от вас что-то нужно по вашему представлению, дайте ему это, нарисуйте, прямо прорисуйте на бумаге, как вы ему это что-то даете. Вот он хочет от вас что-то, вы это представляете в виде подарка упакованного какого-то. Нарисуйте этот подарок прямо на этом листке бумаги. В виде символа какого-то можете это дорисовать. Если вы поняли, что... Э, это нечто хочет вам что-то дать, что-то сообщить, дать какой-то совет, чем-то помочь, поблагодарите его, можете про себя, можете вслух ему сказать, да, и скажи сообщите, что вы будете об этом помнить. Опять-таки, можете вслух, можете про себя. Дальше, что важно? Складывайте. Некоторые психотерапевты этот момент упускают. Я считаю его одним из самых важных ключевых моментов. Сложите то, что вы написали и нарисовали, и обратитесь к этому рисунку и к этим надписям через... Сутки, ну, после того, как вы проснетесь. Еще раз посмотрите на это, перечитайте то, что вы написали, и уничтожьте. В идеале, в моем представлении, это сжечь. Можно порвать, можно выбросить. Ну вот, лучше сжечь. Если есть возможность сжечь, сожгите. И это упражнение можно повторить несколько раз. И вообще все эти упражнения можно повторять столько раз, сколько вы испытываете в этом необходимость. И сейчас я начну отвечать на ваши вопросы. Значит, вот такой вопрос. Аня, как правильно проживать старые травмы, переживания, событий, которых давно прошли или были в детстве, если эмоции были подавлены в тот момент и не приняты, не прожиты? Значит, я рекомендую, и вообще во многих вопросах кроется ответ, однозначный это обращение к психотерапевту. К сожалению, наша культура построена таким образом, что люди стесняются обращаться к психологу или к психотерапевту, особенно это развито среди мужчин. Женщины еще готовы более-менее с собой работать. Кроме того, не так много, как хотелось бы, к сожалению, у нас квалифицированных, высококвалифицированных психотерапевтов. Ищите своего, не стесняйтесь пойти к одному, не стесняйтесь пойти к другому, есть психотерапевт которые работают онлайн а, то есть вот ищите своего человека который во-первых задайте ему вопрос вот этот вот в лоб можете ли вы проработать вот именно эту ситуацию да, если у вас опыт работы именно с этими ситуациями и есть такие вещи которые с самолечением кавычках не лечатся, то есть которые необходимо проживать с человеком, который это умеет делать. Вот, вот вот, так. Особенно это касается старых травм и старых переживаний. В остром периоде, если на вас нахлынет, вы можете делать те упражнения, о которых я говорила, но застрелы и травмы, которые не дают спокойно жить, вот их нужно прорабатывать психотерапевтом. Так, следующий вопрос. В середине сентября я похоронила мужа. Это горе, с которым мне очень трудно справиться. Вроде и работаю над собой, и сама все понимаю, но, увы, не получается. Тоска невыносимая по мужу, воспоминания о его болезни, а, приговор страшнее некогда. Прожили 31 год вместе, всякое было. Это событие полностью перевернуло мою с дочерью жизнь. Мы делали все возможное и невозможное для него, лишь бы ему как-то облегчить. Теперь я с осени часто болею ОРВИ на антибиотиках, как на витаминах. Говорят, иммунитет слабый на фоне стресса и горя. Что мне делать? Значит, что делать? В первую очередь это разрешить себе испытать вот этого чувства скорби по полной программе. То есть вот в эту скорб уйти с головой, позволить себе скорбеть изо всех сил. Вот прямо сделать, я рекомендую сделать вот это вот упражнение, погружение на 48 часов и ни на что не отвлекаться. Вот только на проживание вот этого чувства для того, чтобы перестать болеть респираторными заболеваниями. Потому что э, все вот эти вот вещи, это все невысказанные слова, невыплаканные слезы. Вот оно оборачивается потом вот такими вот реакциями. Позволить себе окунуться в горе полной программе. И, безусловно, на личную консультацию к психотерапевту. Обязательно. И делать всякие разные упражнения, которые психотерапевт будет рекомендовать. Потому что к сожалению, человека не, не вернешь, а вот это вот ощущение одиночества, э, страх потери, э, с, вот эти вот вещи, они преследуют, безусловно, и э, самолечением никак не, не изменить ситуацию. Следующий вопрос «Поссорилась с мужем, знаю, что и я виновата, но и он перешел грань. Вот и страдаю. Обстановка дома невыносимая, хоть мы и не видимся даже. И так не первый раз. И каждый считает виноватым другого. И никто не хочет делать первый шаг. Как здесь правильно страдать?» Есть вариант. Если вы выбираете страдать, страдайте. Я искренне в этом случае это очень распространенная ситуация. В этом случае я искренне приглашаю вас на марафон Автор жизни. Вот прямо эта классическая ситуация там рассматривается и показывается, как она решается. Ваш выбор. Запомните, что вам необходимо принять решение, что вы хотите. Если вы хотите страдать и ругаться, страдайте и ругайтесь только. Решите для себя, что для вас важнее. Если вам нужен мир, согласие, гармоничные отношения, значит работайте над этим вопросом. То есть все зависит от того, как вы решите. Хотите пострадать, страдайте, сядьте, плачьте. Какая я несчастная, какой он плохой. Ну, это вариант следующий вопрос тоже очень серьезный мой папа четыре года назад был прооперирован рак все было замечательно в декабре див, отправили домой на совсем начались боли он мучается и мы всем страшно как быть мама после двух инфарктов некоторых операций и так далее делайте все что можете Делайте все, что можете ну, для папы, для мамы. Э -э, к сожалению, в этой ситуации м -м, просто проживание горя, оно э -э, ситуацию, я повторю, ситуацию не изменит. Значит, для того чтобы не испытывать чувство вины, делайте все, что вы можете, любите э -э, искренне своих родителей, помогайте как можете. Вот. Но, к сожалению, да, к сожалению, жизнь. Такая вещь, когда мы теряем наших близких, и наши близкие испытывают боль. Это страшно, но все, что вы можете сделать, это отдавать все, что можете. Никак не могу смириться с тем, что ушла молодость. Мне 42. Каждый раз, глядя в зеркало, прихожу в уныние от того, что лицо уже не юной девушки. Глядя на девушек моложе меня, замечают замечаю морщинки и несовершенствия становится еще хуже. Как смириться с тем, что молодость не вернуть? Я порекомендую вам на эту терапию, потому что вам же нужна не молодость как таковая, а то, что вы получали тогда, когда у вас была молодость. Есть инструменты, когда вы можете получать все то, что вы получали тогда, то есть на психотерапии. вот Хороший вопрос. Как понять, что ты правильно прожил чувство потери, горечь или обиду, а не зарыл это в себе глубоко? Если вы здоровы, хорошо себя чувствуете и качественно проживаете себе, свою жизнь, вы помните о том, что с вами произошло, вы помните о горе, которое рядом с вами бывало, то значит эта эмоция прожита правильно. Если же вы все время болеете, испытываете физические какие-то тяжелые состояния, то, значит, это зарыто, и надо, надо работать с этим. Следующий вопрос. У меня горечь потери связи с родной сестрой. Развел квартирный вопрос. Сестра в другом районе, я перестала с ней общаться, воспринимаю ее поступок как предательство. Спустя пять лет она начинает делать попытки возобновить общение. А у меня как отрезала. Не хочу ее слышать и слушать. Даже трубку не беру, когда звонит. Хотя иногда ловлю себя на мысли, что жалко что все так получилось, и в глубине души я все равно ее люблю, но не могу перешагнуть через ее поступок и начать общаться. Смотрите, либо у вас горечь потери связи с родной сестрой, либо, у вас, либо вы все-таки не можете и не хотите с ней общаться. Значит, решите, чего вы хотите. Это очень похоже на конфликт между супругами. Решите, чего вы хотите, и делайте шаги в эту сторону. Техника, как вы говорите, выплакатиться, чтобы не зажимать эмоции. Вот говорите, можно словами говорить, можно писать, писать очень хорошо. Пишите. Давайте я вам дам еще одну технику тогда. Одна из моих любимых техник – это написание писем. Значит, если у вас есть что сказать какому-то конкретному человеку, этот человек даже может быть уже и умер. Но это не имеет никакого значения. Или там далеко от вас находится. Вы его знаете, что вы его никогда не увидите. Это не имеет значения. Значит, садитесь и пишите этому человеку письмо. И пишите таким образом, как будто бы знаете, что этот человек обязательно это письмо прочтет. То есть вы выписываете все, что вы хотите этому человеку сказать. Не надо его никому давать читать, не надо его давать тому человеку, которому оно адресовано, но вы пишите подробно туда все. Складываете его и прячете. На следующий день, после того, как вы проснетесь, прочтите его и уничтожьте письмо. И садитесь писать следующее письмо. И пишите это до тех пор, делаете это упражнение до тех пор, пока вы не почувствуете облегчение. Среднее количество написания писем – это 7, Для кого-то достаточно меньше, кому-то необходимо писать гораздо больше. Есть люди, которые годами пишут письма, но это действительно помогает. Важный ключевой момент на следующий день – перечитать и уничтожить. Я знаю людей, которые складывают в стопки эти письма и, может быть, когда-нибудь я это прочту. Это неправильная техника, то есть необходимо прочтеть, прочесть и уничтожить. Как быть с предательством? Когда обвинили необоснованно, сделали во всем виноватой, и теперь приходится встречаться в общей компании, как себя вести, неприятная ситуация. Как себя вести? Тоже задайте себе вопрос, что вы хотите от этой ситуации. Если вы хотите решить эту ситуацию, то... Ее необходимо проговаривать, выяснить, расставив все точки над «и». Если вы не хотите общаться с этими людьми, приходится общаться, ну, на мой взгляд, можно решить любую ситуацию по-всякому. То есть не обязательно встречаться в общей компании. Если вы встречаетесь, значит, вы хотите ну, оказаться в этой ситуации без обид, но вот с нами происходит все, все по нашему желанию, с нашего позволения, по нашему выбору. Если вы выбираете там встречаться, значит, у вас, ну, вы этого хотите. Как быть ситуациями, когда тебе дается шанс все изменить, знаки, подсказки, все дает о себе знать и место быть, но проходит несколько дней, и все решается не в твою пользу. И опять ждешь, ищешь какие-то знаки, подсказки, или думаешь, что все решусь на какой-то шаг, но опять что-то не получается. Как найти новые ресурсы, чтобы подпитывать себя новыми идеями? Немного непонятный вопрос, но если вот в моем понимании, как я уловила смысл. Не нужно себя подпитывать новыми идеями, вот каждый раз, да? а важно довести что-то до конца. Не просто ждать подсказок, а кроме того, чтобы этими подсказками пользоваться, еще и что-то делать. И если вы понимаете, что это то дело, которым вы хотите заниматься, но у вас есть какие-то проблемы, значит все равно м, ищите решение этих вопросов для того, чтобы у вас все-таки получилось. Это, знаете, как когда занимаешься каким-то делом, и в какой-то момент появляется точка невозврата. Ты понимаешь, что несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, ты все равно будешь это делать, все равно будешь этим заниматься. Как было, например, у меня, когда я строила тренинг-студию личностного роста. Я была одна, потом мы были вдвоем с Ириной, и потом постепенно-постепенно к нам уже начали подтягиваться другие люди, менеджеры, другие тренеры и так далее. Да? Но я знала, что я, у меня будет тренинг-студия, я буду этим заниматься, несмотря ни на что. Это было по-всякому, и это требовало очень больших финансовых вложений с моей стороны, с Ириной стороны, но, тем не менее, вот ну, я знала, что я хочу этим заниматься, я буду заниматься только этим. Точка невозврата у меня была такая с самого начала. Вот я вам желаю найти то, чем вы хотите заниматься, и принять для себя решение, что я буду все равно это делать, как бы там ни было. И тогда вы научитесь проходить через вот эти барьеры, Решать любые вопросы. Каждый вопрос перестанет вас э, причинять вам боль. Вот так следующий вопрос когда много накапливается когда много всего накапливается очень хорошо помогает хорошо поплакать и выпустить эмоции таким образом но через некоторое время плачу и злюсь на себя за то что не могу остановиться плакать в голове крутится популярная установка нужно смотреть на ситуацию позитивно как в таких случаях не винить себя за страдания а спокойно пережить и прожить негативные эмоции значит эту эмоцию необходимо прожить до конца не останавливать себя на середине пути и себя за то, что я плачу. А вот помнить о том, что я 24 часа или 48 часов плачу изо всех сил, вы увидите, что организм сам остановится тогда, когда ему будет достаточно. Есть такая распространенная педагогическая техника: что когда ребенок подходит к вам обниматься, обнимали, не отталкивайте его, а обнимайте его до тех пор, пока он сам от вас не отстанет. Вот это очень похожая ситуация с вашими эмоциями. Хотите поплакать? Вот поплачьте изо всех сил и до самого конца, пока этот плач вас не отпустит. Не вы от плача избавляетесь, а вот плач вас, вас должен отпустить. И был Вопрос, как не упасть, как не погрязнуть в этом состоянии и не оправдывать вот это вот свое депрессивное состояние, не оправдывать и не уйти в это с головой там, на недели и на месяцы. Смотрите, если вас не отпускает, то обязательно необходимо обратиться к врачу. К психотерапевту, к психиатру, потому что это может быть депрессия. Депрессия, депрессивное состояние, это разные состояния, я еще раз это вам напоминаю. И это такими психологическими техниками депрессия, она не лечится. Это заболевание, которое в современном мире лечится сейчас самыми разными медикаментозными способами в том числе, но только специалист может отличить, это у вас депрессия, либо это у вас депрессивное состояние, это разные вещи. Еще был вопрос по поводу того, что делать, если вдруг накатывает тревожность время от времени. Тоже в первую очередь пойдите и сдайте анализы на гормоны, потому что, возможно, у вас где-то шли, там, допустим, щитовидная железа, то есть в первую очередь нужно проверить гормональный фон. Так, и следующий еще вопрос: из подавленных эмоций сильно кашляю, много лет мучаюсь, мучают приступы на нервной почве. Как излечить? Это возможно ли проблема чисто психологическая? Я так часто молчала, когда хотела кричать. Кричите! Вот прямо каждый день кричите, прокрикивайте свои эмоции, проговаривайте. И лайт версия это писать письма тем людям, которые вы Хотите сообщить все, что вы о них думаете. Это будет точно так же помогать, как если бы вы им высказали это все в лицо, это все работает. Вот такие, такие вопросы. Очень многие вопросы похожи друг на друга. Я очень надеюсь, что я смогла осветить эту тему. Задавайте дополнительные вопросы под постами, задавайте вопросы под этим видео, я обязательно на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, и вы сможете получать вовремя ответы на, возможно, ваши вопросы. Всего хорошего и до скорых встреч!